Рыбачок, рыбачок, крепкий с виду мужичок жаждешь миром со дна обладать Но пойми же, дурачок, разогнется твой крючок Если станешь излишком желать Но пойми же, дурачок, разогнется твой крючок Если станешь излишков желать Здравствуйте, дорогие друзья Утро сегодня солнечное, хорошо Сегодня небольшой. Сейчас посмотрим. Ловили на опарыша руками. Так, это на опарыша оччменное там что-то что пши... Это руками мальков как там вот еще руками под этим под камнями налима поймал небольшого ну, на сковородочку. Нормально будет. Все, буду скручивать. Две балды у меня. Напоследок покидаем в лесно. Попробуем старую дедовскую самодельную. Посмотрим, что выйдет. Если что, поменяем. Одинокий рыбачок одинокий. Мир желаешь на крючок взять глубокий. Гладу рыбку ждешь до да ларчик алмазов. Гладя обманчиво, глядя, Гладу рыбку ждешь до да ларчик алмазов. Гладя обманчиво, глядя, в або глаза. Гладь тихо, ой, тихо, пред тобой вода лиха. Ломут может отиж замотать. Так, на дедовскую хреновенько. Ничего. Ну, Еще сразу три. На рыбешечку маленькую. Например, вот такую. Погрызанная все. Стоит больше пожелать сооднореченьки достать. Тут же Богу можно душу отдать. Стоит больше пожелать сооднореченьки достать. Тут же Богу можно душу отдать. Одинокий рыбачок одинокий. Мир желаешь на крючок взять глубокий, Злату рыбку ждешь, да алмазов, Гладя обманчиво, глядя, глаза Злату рыбку ждешь, да алмазов, Гладя обманчиво, глядя, тивобово глаза, Да гляди, чтоб рыбакит, что на бережку сидит, Не отправила в глупсинь понырять. Не послала, что в косу Надо стать ей бирюцу Где ее ищет священец искать На сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Послала, чтоб в косу Надо стать ей бересу, Где ее ищет свещеница искать Одинокий рыбачок, одинокий, Мир желаешь на крючок взять глубокий Владу рыбку ждешь, да алмазов, Гладя обманчиво глядя, баба глаза, Владу рыбку ждешь, до ларчик алмазов, Гладя обманчиво глядя, баба глаза Рыбачок, рыбачок, крепкий с виду мужичок заждешь миром, со дна обладай Вот приехал домой <смех> Трофейный улов вот. Это на балду словил Неплохой такой подлещик Это на лим под камнями руками Это на удочку Это под камнями это котам отдам. Вот. Это еще можно пожарить и съесть. Все, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будут новые видео.